Ты думаешь, Тимур не смог выиграть, Рома не смог выиграть? Mm -hmm. Ты думаешь, ты сможешь? Если, если, я буду это, если ты будешь бегать, а я буду тебе мешать, то я выиграю, не Если я буду бегать, а ты мне будешь мешать, то тогда ты выиграешь? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну ладно, давай. Я хочу паркур пройти. Mm -hmm. Вот погнаем. У меня большие сомнения то, что ты выиграешь. Я буду бежать отлично, просто. Погнали, погнаем. Человек поверивший в себя. Ой, я падаю. А ты где? Ты где? А. Mm -hmm. <coughs> так, ну какую команду я прописала здесь? Так, запомним. Тейппорт, Ти Да. Погоди. Ты еще наблюдатель? Ам. Um, Ничего не понял, на босик. Просто играли и все. О, паркур. же так кейка просто тупо Ах. просто тупо я на последней секунде сейчас так я сейчас подготовлю сразу э, такую команду вот специально чтобы тебе сделать это вот да ладно все все так ты видишь ты видишь по получается М -м -м. Ну, пожалуйста не проходи не ну, проходи пожалуйста да ну, блин, я знаю, что ты сейчас за Аю это выбьешь. Да! Yes. Сейчас ты выбьешь вопроту и ну, без а? жизни уже. ты все. до свидания. Там у вот, нас ловушка. ловушкой. Минус ты? Там, там ловушка не... была, ты не увидишь, получается. Я не увидел эту ловушку, что ты Сейчас ты тоже проиграешь у нас. Так, тут есть ловушечка. Ну ладно, я тебе подамся здесь хочу чтобы ты проиграл вот поэтому погнали а так все равно не выиграешь так что ты не проходишь то Э, -э, -э, э, куда бежать? А, исчезает, конечно, да? А, да, она исчезает. У тебя одна жизнь осталась. Я, я даже не знаю, какие тут исчезают, какие нет, просто. А теперь это не исчезает. Кнопка кончилась. Ой, ой, ой, ой! Да, ты сдох. Ушка была? Да, там у меня ушка была, а ты просто снипай. Погнали я сейчас еще раз. Так, ну давай. Угу. Ой. Э, че? блин, блин, блин, за? Пожалуйста, не я, не яду, пождать, ты не -а. выиграешь, ты, ты знаешь, ты не выиграешь. Выиграл, вы, Так у тебя там ускорение, есть ковры. А лобонача... я забыл как тут играть вообще, Я прохожу просто тупо на ловике. смертейный забег смертей так я выиграл я выиграл тут водичка не разъелась я прохожу так ты не выигрываешь я тут вот так пускай цветы я еще ни разу не сдох так я выигрываю блин да блин Так, да, да, да, так, ты проигрываешь. Так, Eventually. так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. бежим. Да, блин. И бежим обратно. А, тут у тебя еще... Нет, ты не смог использовать свою ловушку. Ты что, Георгия вызвал, что ли? А, нет, он все, до, сви до свидания. Он сказал что-то уже. Я могу капканы багать, ты знал? Так, нет, я все-таки получать урон буду. Тогда так вот, так вот делаем. Вот так вот. Оп. Да Ну пофиг, мне все равно жизни много. Я подлетел Алло Алло, я подъел Ты на записи можешь увидеть сейчас Мы запишем ты мое видео Я тебе скину видео Да я там подпрыгнул вот это вообще было. я сейчас? А ты самого начала, что ли, что Да, вот. <сORUS> <сORUS> да, боже, я опять сдох. У меня ты жизни, а да, там до конца, я не знаю сколько. а, -а, -а вот помнишься. А это вот, он uh. uh -huh. а уже все ловушки использовал, кстати. Такой, ну, пожалуйста, сюда. Так. Пожалуйста, э, здесь. Да, а я, да, я пять раз туда сходил, я такой дебил. Я прозраческий жизнь. просто ты помогу. А тут, боже, о. О. Ей, это было круто. Пожалуйста, у, нас у меня последняя жизнь осталась. Тут бомба минуты Еще какая-то бомба. Я взорвалась какая-то бомба <связывая> А! <связывая> Ты где? <связывая> так, тут и раза. Еще раз сейчас будет. Хотя. Все тут киперы да тут киперы тут лучше рисоваться сейчас еще киперы если упадут я жду ты был в зоне поражения как бы нет Нет, и сейчас так будет тут. Ну, ладно. Так, тут капканчики у нас. Это полегкая ловушка, она медленно Да я тут пройду сейчас просто. Тут э -э Тут я тут на этой ловушке, тут каждый... Я капкан, тут я просто активирую. Да, Эта ловушка, это самая тупая. Здесь невозможно выиграть на этой ловушке. Че, Жош? Не знаю. Я, я ее просто с Хаски не пройду, это точно. Я багаю иногда, я, а иногда багаю эти капканы. Ну это очень да-да-да-да-да, я ненавижу. Да вот просто. Я в честь да, того, нет. что я проиграл, даже все голову могу купить. Point Shop has Хасбин Унлокит. Вот. Вот. Куп... А, не, не полу нельзя. Да. Вот. Ты за вот зонтик. Купью себе вот зонтик. Буду тебе за здорово всегда Хорошо Так. Тэппэ. Ты... все, ТП. Эээ! У тебя чё а нет. Тэппэ. Кто за... Да, Это будет так. Ты не выиграешь у меня здесь. Так, ну а ты у меня здесь не выиграешь. Я yeah, понял. Потому что ты был стенки, ты был на зи... в этой в этой ини. Я, я не нажму на эту кнопку. Ну, тебя удивлю. Давай. Ты читы врубишь? <связь> да ты читак! Так нельзя! <связь> я просто ради прикола. Ради своего прикола можно тебе и вот это вот прописать. Надо! И тебе все равно будет скучно потом? Как там одному или меня? Ладно, пофиг, давай же играть. <звук> да пофиг уже с тобой. <звук> ну, наверное, знал, что я отсюда не буду. Я просто бы начал делать домашку по-русскому. Да, алло, у меня ощущение, как будто невидимость, хотя у тебя не невидимость. Ты звезду хм. не собирал даже, алю, дядик. Дядик, ты звезду не собирал. А там а. да. Вот еще где-то была звезда? все, может тебе Проходи тут. Да, он, я не буду нажимать на эту кнопку пока. Проходи. Ну давай пробежу. Сдох! Ты сдох два раза просто! Ты так два раза сдох тупо. Не знаю, как прыгнуть. А даже без бабушки он говорит, да пройдет, uh -huh. Денега, не естественно. Uh -huh. ж... а, что это тут Да хватит, ну прыгай, да ты бесить уже начинаешь. Бишь, да ты бесишь, ну прыгай, да боже. Ты это сразу в делаешь вот эту. Сдох просто не знаю. не понял, мне меня персонаж, что зли по Понимаешь? ты сейчас сдох у тебя щас либо время пройдет либо ты сдохнешь, либо у тебя жизни пройдет. про Because, а ты специально а -а -а. что и умираешь? М? специально умираешь? не знаю у меня после передней клавиши как бы она задержка работает да боже боже боже я же говорю я там могу даже и без вогучки умирать и Николай не конечно задержка работает. Бить! Баб, будешь бить и вот что тебе будет. Не nee, ладно, Бофика. Да <квафф> ты еще блоки ломаешь, офигевший. Этому давно уже сломал ее. Какой давно эту карту перекачал пять 5 -5 -5 минут назад? Тогда не знаю, что он там со Ну, пофиг, я починю все равно. Потом там вообще огонь И типа... Там, к... вообще О, бабанду. Ба вот так. Да. Так, здесь, пожалуйста. Фак, а ну тогда Сигедина. Да, а почему я неправильно выбрал? Да почему, почему такая задержка? <свят> да почему ж ты такой плохой? О, нет, не понял. А так можно, единственно посмотришь и видишь. Да а почему? Почему? Вот я почему. А, почему я, я прыгаю. Я прыгаю. Ты не прыгаешь, ты не прыгаешь. Я, я, я знаю, что у меня логика большая. Да е. Я знаю, я, я, я, да, короче. Ты человекушка уже? Пожалуйста, пожалуйста, устой, не надо! А -а -а! Да почему я веселый такой, а я играю на гармошке. Но если я киллер, ко мне изи, в принципе, сейчас стал. <сёк> <сёк> О, лисица так хочется ее обосрать. Иди ко мне, иди ко мне, моя пупсика. А как ее? Запись, что-то не нормально. Вс, у меня запись зала, да? ладно, без разницы. Пофиг. <сёк> Давай. <пус agre> Датрун. Или, а, да почему если сейчас так если щас так же будешь меня бесить, я не знаю, что сделаю с тобой а, минус одна жизнь, минус одна жизнь все равно Минус одна минус одна жизнь чё, чё? Держи, я, я ж ты за и не буду Ты знаешь, что, что такое Иня? Наверное, не знаешь, если не знаешь. Да из-за у меня логики просто от слова сапожок нет сдох а был, почему был, был. я веселый такой я играю на кормушке. я играю Си, да блин ну ладно если да, все равно могут а вот, и... да блин я починить хочу а ты блин прыгаешь лодинг ты равен. Я один раз несколько раз в голову убил железников. Ох, Это было на массе. Потом у меня сейчас все железники там бай вот ты бы... Если я с не угадаю, я удаляю канал. Подожди, почему я не могу? У нас на кнопку. Это не читается, это не читается. Мне, мы, я не буду удалять свой канал, ладно. Так, быть. Чё ты? Чё ты? Ак я, я посередине. Ну себе, у меня зонтик на голове. Вообще кайфовый. Так. Ну я профессионал. Вот, вот, вот как знал то, что вот как, как. а какая дверь? Блин, у меня одна жизнь осталась. Впереди еще два паркура. И черная дыра. И чё... Чер... И там вот. Но черная дыра это очень сложно. Фу. Фу. А как ты? Мама! Да не надо. Ну почему я проигрываю за чёрный? Да я как всегда. Да почему? Да почему? Да почему?